Вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, Расслоили стена дыров, Расстелили нас, как орлов, заговорщиков, Версты дали, не расстроили, Растеряли по трущобам земных шрот, Расцовали нас, как сирот, Который, уж который март, Разбили нас, как колоду. Карт